Проверить себя в написании диктанта можно было в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. 14 сентября здесь прошел первый всеказанский диктант «Пиши Казань». Он состоялся в рамках музыкально-литературного фестиваля «Аксенов Фест», посвященного памяти писателя Василия Аксенова. Автором текста диктанта под названием «Деревянная Казань» стала выпускница КФУ писатель Гузель Яхина. Она же и диктовала этот текст участникам. Я поступала... В Казанский педагогический институт Заканчивала Казанский педагогический университет А теперь я стою здесь И вроде бы это тоже моя альбоматор Но она уже настолько большая Мы будем писать текст, который называется Деревянная Казань он написан специально для диктанта. Текст рассказывает о деревянной архитектуре Казани. Как отметила Гузель Яхина, текст диктанта не очень сложный. Правда, иногда все же придется подумать над знаками препинания. Но участники верят в свои силы и надеются написать его на хорошую оценку. Оцениваю сегодня написать на пятерку, но русский язык, он настолько уникален, что нельзя прогнозировать результат, потому что очень много слов, очень много форм, о которых я могу не знать. Думаю... На пятерку уже напишу. Я хорошо училась на пятерке по русскому языку. Я очень люблю русский язык. Проверку всех диктантов будет осуществлять доктор филологических наук, профессор МГУ Мария Голованивская, а также участники Аксенофеста. Феста. Участники, которые напишут диктант лучше всего, смогут получить заветные книги с автографами писателей фестиваля Аксену Фест. Анна Глазунова, Андрей Богудинов, Универньюз.